Всем привет! Сегодня 19 января, 2018 год крещений сегодня огромное количество людей окунается в купелях крещенских. Для меня когда-то это было очень далеко и непонятно, но в прошлом году Костя Бочкарев буквально за шкирку окунул меня, не в том смысле, что он... Взял, окунул за шкирку, но, как командир сказал, все, Олег, давай, ты должен, все, мы едем вместе. Практически все сорганизовал, э, прицепил меня к своей компании, которая регулярно делает это. Но в этом году он забыл про меня, а я вот то, что я в прошлом году помню, поэтому решил в этом году повторить это сам. Ну, так решил, три раза я это делаю, э, а дальше, видишь, войдет в привычку. Так что вот иду туда, к оранжевым палаточкам. станческого пруда все как в прошлом году палаточки подогревом соломой хеном дорожка выслона но холодно сегодня ветер дует ужас и прекрасная красивая картинка погода шикарная да, да, красава с праздником Трубан нынче. Вот. Да. Вот ну вот и все.